Представить вам нашего партнера по развитию партнерской сети, вице-президент по развитию партнерской сети Цифровых Двойников Digital Doubles Incorporated, также Дмитрий и директор по развитию продажам Futurology Artificial Intelligence, специалист по построению партнерских продаж и специалист в области блокчейна и криптовалют. Дмитрий, ну Потому что мы еженедельно проводим зум встречи и разъясняем и рассказываем, что такое продукт дата-майнинг, что такое цифровые двойники, как мы работаем с социальными сетями, как человек при помощи продукта дата-майнинг, любой человек может заработать на социальных сетях, да, завести аккаунт, либо использовать свой текущий аккаунт и не в одной соцсети. Да? То есть мы кажд недели этому уделяем достаточно много времени. То есть каждый вторник в 15.00 для русскоязычного населения. Я знаю то, что мои коллеги Борис и Маршалл и Александр, партнер по бизнесу, точно также же проводят по разным странам на разных языках различные Q&A сессии. То есть мы уделяем этому достаточно много времени. Ну и хотелось бы знать, кто сегодня первый раз, чтобы мне понять, в каком формате, то есть сколько мне нужно давать информации чтобы ее освежить. Потому что в любом случае за 10-15 минут я не смогу так объемно, обширно рассказать о продукте Data Mining, да? потому что область применения продукта Data Mining достаточно большая, да? его можно использовать как угодно, то есть для себя лично, раз, да, для своего развития. Это продукт, который самодостаточный, который вам дает прибыль от монетизации друзей в ваших социальных сетях. Это продукт, который вам расширяет контакты в ваших социальных сетях, то есть он увеличивает базу друзей. Искусственный интеллект, который за вас на первоначальном этапе начинает расширять вам базу контактов. Ну и потом мы приступаем к монетизации. Плюс это продукт если мы берем как платформу, такую стратегически важную для нас с вами, продукт влияния, как продукт стратегического маркетинга, операционного маркетинга, продукт, который позволяет нам быстро оповещать рынок, что такое компания Everage, и совершать продажи всех наших продуктов в огромную-огромную в огромную базу. Поэтому, если кто-то из вас сегодня первый раз присутствует, огромные просьбы, естественно, порассмотреть наши трансляции на канале компании «Эврич» на YouTube-канале. Там мы достаточно широко объясняем, там записи есть на канале YouTube «Эврич» на разных языках. вот А сегодня я очень коротко расскажу, да, что такое продукт Data Mining и что такое компания Digital Doubles. То есть компания Digital Doubles, она зарегистрирована в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Это отдельная компания и 50% доли в этой компании. Они принадлежат компании ⁇ Ворич ⁇ И все люди, которые являются партнерами компании ⁇ Ворич ⁇ участниками глобального портфеля, они точно также, в принципе, заинтересованы в развитии... Прямой прям интерес у них в, в развитии компании Digital Doubles, в увеличении количества датамайнеров, увеличении общей базы, да, потому что все получают дивидендный доход. Так вот, что такое майнинг? Это первый из продуктов, котором мы запустили, это платформа, да, платформа. это инновационная платформа, это инновационный продукт, который нам с вами, каждому, каждому человеку, вне зависимости, где вы проживаете, дает возможность зарабатывать пассивную прибыль от продаж, от рынка e-commerce, от рынка интернет Коммерция рынка интернет-продаж. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас весь бизнес в интернет. Мы знаем, что крупнейшие гипермаркеты, такие как Амазон, Алиэкспресс, Валберис, ну во всех странах, они разные, да, ну а есть основной топ. Они, естественно, генерят на себя трафик и заключают производитель, то есть они предоставляют платформу, где мы с вами как клиенты покупаем, а крупный и средний бизнес продает. То есть тут инноваций никаких нет, и мы подумали, что было бы неплохо совершить революцию в этом плане и дать любому человеку, а, участнику компании Everreach, и не только, всем желающим приобрести продукт Data и изменить модель продаж. То есть мы с вами сейчас живем в такое время, когда можно Заработать очень много денег на инновационных технологиях при помощи инноваций, при помощи инновационных подходов и методов продаж и продвижения продуктов в рынке. Вот такой продукт как раз и является а, продукт дата майнинг, Почему? Это гибридная модель. Я называю ее гибридной, потому что а, здесь нет а, заинтересованности, то есть нас, только нас, как компании Digital Doubles, потому что это шеринговая экономика. Что такое шеринговая экономика? Это когда мы заинтересованы в вас, да, как в сети дата-майнеров, а вы заинтересованы в нас, как в компании и в технологиях наших. Да, и совместно, вот на стыке, такой э, кибер-стык, такой стык, когда мы даем технологии людям, люди эти технологии начинают применять мы с вами наращиваем огромную базу из до да, пользователей то есть эта база становится уже не базой социальных сетей не база друзей и контактов каких-то отдельно взятых социальных сетей такие как facebook такие как русскоязычные вконтакте одноклассники такие как linkedin такие как веча такие как как лежат отдельным социальным сетям это наша с вами база да? которую мы можем анализировать при помощи модуля аналитики, да, узнавать потребности того или иного человека и предлагать, то есть давать персонализированное предложение любому пользователю социальной сети, да, используя наши с вами аккаунты, и предложение дается в личную переписку. Но для того, чтобы давать предложение в личную переписку, естественно, необходимо знать, что человек хочет приобрести. Вот тут как раз мы с вами подходим к тому моменту, что очень важно соблюдать стратегию. То есть, первое, продукт дата он позволяет каждому человеку развить а, свое количество друзей. Все это очень просто. Вы выбираете для себя какой-то из тарифных планов. Их на данный момент у нас 6 тарифных планов. Об этом мы чуть-чуть позже расскажем. То есть вы выбираете для себя наиболее подходящий тарифный план, присоединяете свой аккаунт социальной сети к искусственному интеллекту, и искусственный интеллект от вашего имени начинает предлагать дружбу всем людям. Ну, там можно выставить определенную геолокацию там, по странам, по интересам. Да? Он вам подыскивает друзей, пишет от вас сообщение, человек заходит к вам в профиль, если он, вы его устраиваете да, как личность как в жизни, то, соответственно, он нажимает кнопочку «подружиться». То есть других вариантов нет. Либо человек с вами подружится, либо не подружится, но искусственный интеллект, он не устает, у него нет фактора психологического такого отказа, то есть он не болеет, он не боится, он дальше продолжает работать. Его задача – забить лимит подписчиков, друзей в вашей социальной сети. То есть вот тот объем, который разрешает иметь социальная сеть, например, LinkedIn – это 30 тысяч друзей, Facebook – это 5000 друзей, ВКонтакте – 10 тысяч друзей, Одноклассники, предположим, 5000 друзей, он все равно рано или поздно сделает так, чтобы у вас то количество друзей, которое разрешает иметь социальную сеть бесплатно, у вас было наполнено под вот под этот самый лимит. Да? И именно в таком простом продукте, и мне кажется, нуждается каждый человек. Почему? Потому что любой человек прекрасно понимает, что есть социальные сети. Ну, как бы они уже все знают, что они нужны не для переписки и не только для того, чтобы выкладывать фотографии. Клиент Социальная сеть – это огромное-огромное сообщество людей, которые между собой дружат, переписываются, что-то предлагают, ищут партнеров. Да? Так вот, мы подумали, было бы здорово, чтобы человек, не меняя своих привычек, да, то есть не меняя свой распорядок дня, не приобретая каких новых серьезных знаний в области IT-технологий, в области маркетинга, в области таргетинга, в области копирайтинга, в области SMM. Да? То есть, чтобы он мог спокойно, не меняя своих привычек, заниматься тем, чем он занимается сейчас, допустим, работает ли он по найму, занимается каким-то своим мелким бизнесом, чтобы он мог подключить свои социальные сети, либо завести аккаунты в социальных сетях, подключить наш продукт. И наш продукт на полном автомате без него начинает мы увеличивать количество, количество друзей, потенциальных клиентов. И когда нас с вами становится ну, большое количество, по нашему расчету нам достаточно именно в продукт дата майнинг 100 тысяч человек. Если у каждого датамайнера в среднем от 20 до 40 тысяч друзей, совокупно во всех его социальных сетях, их может 5, может быть 10, также на определенных тарифных планах мы... В тарифные планы можно подключать своих ближайших родственников, маму, папу, детей, родных, братьев и сестер. То есть, если в совокупности у вас от 20 до 40 тысяч друзей, то если 100 тысяч человек имеют такую базу из друзей, то у нас с вами получается аудитория, то есть огромная база от 2 до 4 и 5 миллиардов друзей. И мы с вами можем влиять на эту базу посредством доведения информации. То есть мы начинаем уже посредством модуля аналитики, да, потому что искусственный интеллект обладает модулем аналитики, мы начинаем изучать профили пользователей по разным а, параметрам, да, кто человек слушает, смотрит, кого репостит, кого, кого комментирует, какие фильмы, музыку, каким продуктом интересуется, в каких группах состоит, на какие рекламные ссылки переходит и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы изучаем потребности и поведение человека. И мы, соответственно, понимаем, что ему можно предложить. И заключаем договора с крупными компаниями, а это рынок интернет-коммерции, поскольку это все происходит в интернете, это новая модель, это молниеносное доведение предложение коммерческого от производителя к потребителю, используя нашу с вами сеть дата майнеров. И мы с вами, соответственно, как только происходит продажа, мы с вами получаем прибыль. Мы, как компания DigitalGab, забираем прибыль 50% себе, поскольку это наш основной бизнес, и 50% мы распределяем на всех дата майнеров в процентном соотношении 80 на 20. 80% получают именно те дата майнеры которые от которых пришли клиенты, то есть из базы их друзей, а 20% делится на всех остальных, потому что а, мотивация, то есть... Должна сохраняться у всех, потому что в следующий раз мы можем с вами поменяться местами. От меня они придут клиенты, от вас придут клиенты. Да? Я заработаю чуть меньше, вы заработаете чуть больше. Соответственно, тем самым, друзья, 100 тысяч человек, мы с вами можем собрать огромнейшую базу. И сейчас ни для кого не секрет, у кого есть база, кто знает, как с этой базой работать, тот, соответственно, может влиять на очень серьезные процессы. Ну и, соответственно, зарабатывать много денег. И если мы с вами посмотрим это в разрезе компании «Эврич», то есть у компании, в компании Average есть люди, то есть партнеры, инвесторы, активные инвесторы. Да? Их достаточно большое количество. Вот представьте, что у всех у нас с вами инструмент есть Data Mining. Да? И мы с вами все, поскольку мы являемся держателями глобального портфеля, заинтересованы в быстром насыщении рынка информацией о компании Average. Каким образом это можно сделать? Быстро, дешево и эффективно. Как сделать так, чтобы каждый человек узнал о крипто-юнити, о дата-майнинге, о цифровых двойниках, о академии частного инвестора, не тратя на это кучу времени, а самое главное, много денег, потому что реклама в интернете сейчас дорожает и дорожает, естественно, только посредством инновационных технологий. И вот такие инновационные технологии, такой инновационный продукт как раз и есть дата-майнинг. Сам по себе продукт дата-майнинг позволяет любому человеку зарабатывать на его социальных сетях, то есть мы как компания заключаем договора с крупным бизнесом, продаем в эту базу, делимся с вами прибылью. Но если мы с вами рассмотрим, а, понимаете, вот в наше время очень самое-самое важное, да всегда это было, нужно быть дальновидным человеком, нужно уметь смотреть на 2, на 3, на 4, на 5 шагов вперед. Да? И если мы с вами посмотрим, что будет через год. А через год я вот представьте себе, что у нас сейчас с вами 8 тысяч дата майнеров. 8 тысяч дата майнеров, друзья это серьезная цифра, уже даже чуть больше. Вот теперь представьте себе, что каждый из нас с вами, каждый из нас с вами за ноябрь месяц сделает по две продажи. То есть каждый из нас с вами продаст любому человеку порекомендует продукт дата майнер. Любой из тарифных планов. То есть я сделаю две продажи, Борис сделает две продажи, Арманд, Маршал. Все-все-все, кто имеет продукт датамайнер, все в компании «Варич» сделают за ноябрь месяц всего по две продажи. То есть на, нам, к, к нам с вами в ноябре прибавится еще 16 тысяч датамайнеров. И нас с вами в общем 8 тысяч. В общей сложности нас с вами станет 24 тысячи. Если мы с вами в декабре сделаем 24 тысячи, каждый из нас сделает по две хотя бы продажи, к нам прибавится 48 тысяч человек. То есть 24 тысячи плюс 48, это, это, это уже сколько получается? Это получается 72 тысячи человек. Друзья, мы с вами в декабре, максимум в январе, можем набрать 100 тысяч человек. Друзья, все, больше в дата датамайне не нужно. 100 тысяч человек. А к концу 2021 года мы с вами можем иметь уже в общей базе данных пользователей, клиентов, под управлением нашего с вами искусственного интеллекта в районе от, от 1 до 2 миллиардов пользователей. И представьте себе, что мы с вами можем сделать в 2021 году. Поэтому очень важно уметь смотреть на один, на два шага вперед. И, естественно, это продукт, который позволяет нам с вами молниеносно захватывать рынки, молниеносно доводить информацию до любого человека да, с точки зрения выгоды, давать ему персонализированное предложение по любому из наших продуктов, это раз, который входит в линейку компании Варич, либо в линейку компании продуктов Digital Doubles. Мы можем знакомить с любым направлением, финансовым, страховым, медицинским, бьюти-индустрией, здоровье, красота, спорт, недвижимость, машиностроение, техника, все что угодно. Молниеносно мы можем с вами сделать так, что капитализация компании Варич вырастет в разы, блокчейн направление Разовьется очень быстро. Криптобиржа сторонняя разовьется очень быстро. Мы с вами можем зарабатывать на любом продукте и влиять на огромное количество людей. И представьте себе, что мы еще запустили а, такое очень важное направление, как видеохостинги, как YouTube. Да? Мы с вами можем еще собирать трафик со всего YouTube направление, а это огромное количество людей, которые смотрят видеоролики. Сейчас мы уже приступили к тестам, да, уже к боевым тестам, не к тестам к тестированию, как работает продукт, а как работает продукт в реальных условиях. То есть сейчас уже есть датамайнеры, которые выкладывают видеоролики в YouTube и мы смотрим, как реагирует на это YouTube. То есть какое проникновение, какое количество просмотров, какое количество переходов, какое количество уникальных посетителей. Как только мы оттестируем, мы очень быстро дадим возможность всем дата-майнерам, кто приобрел продукт дата до 1 ноября включительно, зарабатывающий еще не только на социальных сетях, а еще на видеохостинге, на YouTube. То есть дата-майнер имеет два финансовых потока. Это доход от продажи в его базу друзей в социальных сетях и доход от видео видеонаправления, от YouTube. Мы с вами можем генерить продажи в разных направлениях. Это только заработок. Плюс мы можем с вами распространять информацию молниеносно о любых направлениях компании «Everreach» и «DataMining». Поэтому, друзья, каждый из вас может присоединиться к продукту, выбрать для себя тарифный план и сделать так, чтобы его социальные сети, вот как мы с вами любим, ничего не делая, при минимальных инвестициях, зарабатывать серьезные деньги, зарабатывать от продажи. Это практически пассивный доход от продажи в вашу базу. Поэтому Давайте с вами напряжемся, и мы с вами можем в январе сделать так, чтобы у нас с вами было уже 100 тысяч дата майнеров, и в конце 2021 года мы все-таки подошли к цифре 2-3 миллиарда пользователей. Если коротко, то на сегодня от меня все. Я думаю, это вот сегодня было кратко, без каких-то там терминов, без подробностей. Я думаю, меня все услышали, друзья, и понимают, какой продукт мы запускаем и какое средство влияния на окружающих мы с вами в дальнейшем можем иметь. Поэтому, Борис, тебе слово. Всем спасибо, друзья, всем здоровья.